Так, друзья, всем привет! Продолжаем изучать мануальную терапию. Сейчас проходим правку шеи лежа на столе, когда человек лежит лицом вниз. Соответственно, способов много. Можно, да нет, лежишь, не делай. Можно просто перевернуть голову и некоторые вот прямо вот так раз и всю шею под до 2 3 4 грудного позвонка можно прохрустеть да? Когда вы будете опытные, вы можете подходить и с этой стороны к человеку, и с той стороны стала стоять, да? и вот так руки поменять. Но сначала давайте все изучим так досконально и дифференцированно, для чего мы это делаем. Что конкретно мы делаем. Вот я нарисовал рисуночек. Да? Изначально нужно положить человека так, чтобы на оси позвоночника находился нос. То есть вот так вот, довернули туда. Проверить, чтобы лежал на скуле человек, да, и вот за височную кость вот так вот было качание. Если качания нету, ну вот есть у меня, да, то надо довернуть, увеличив экстензию. Вот таким образом, вот, приподняли, качание есть. Если опять не хватает, да, то тогда упор, предположим, плечо делаем акромиальный отросток и вот прям натягиваем вот видите, натянули сам прием делается за затылочную кость вот со видно отросток и дальше пошел затылочный бугор вот, этот вот. вот за него хватаемся двумя пальцами практически вот и идет вытяжение в длину плечо. Вот, расшатали, расшатали отлепили человека от затылка я говорю про плечо специально, чтобы он отклевался. и и выдергиваем вот тут был щелчок это выщелкивает Атланта октипитальный сустав и атланта оксиальный сустав, вот эти вот, uh -huh. два, то есть мы вот длину, получается, да. Далее, вот номер один, это под 45 градусов, мы толкнули, вытянули. Следующий э, толчок, это по спирали, э, скручивание, да, получается, примерно под 60 градусов в сторону. Так мы дернули просто, а теперь скручиваем в то же место, вот получается, вот так в разные стороны. Скрутили. И следующее, третье, это по 90 градусов толкаем атлант. А точнее ротация. Ось у Атланта уже вот так, вот тут затылок. И атланта, она повернусь, череп относительно атланта, повернусь вот так вот, вот туда. То есть берем уже за височную кость, вот просто руку переложили, за височную кость и толкаем вот туда. Только не в стол, а ротацию делаем. И так называемая контрольная ротация Опять сюда Здесь уже кладем не вокремя, а в лопатку И просто помощнее будет движение Раз. Чуть помощнее Возвращаю его назад Вот затылочный бугор да, вот За него вот так просто положим плечо и толкаем Вот у нас толчок такой чуть, -чуть отпадает вот, получается, раз, два, три. под э, Атлант поворачивается под э, ротацией, получается, к оси позвоночника. Не путайте со скручиванием. Скручивание диагональное, а ротация именно по оси. Э, за височную кость. И это, как бы, если помните, у Салимов был тройной э, удар. Раз, два, три. Быстро так отбивал, даже без замаха, и человек отскакивал Отлетал на 2-3 метра. Здесь тоже получается тройной удар Гудлина. Получается, удар вот в другую сторону голову привернем. можно делать достаточно быстро. Потому что если вы долго будете готовиться, то человек устанет, напряжется. там да, Руку давай спустим лучше. В руку, в руку спускаем. Чтобы рука не сходила, можно большим пальцем вот туда захватиться. Да? Вот, натянули. Я почувствовал расслабление. За скулу уши, он на скуле лежит. Да? И раз, два. 3. Все готово. Если что-то там потянулось без разминки, да, то сейчас оно отляжет. Все, не болит уже? Нет. Все, вот теперь мы отрабатываем все это друг на друге. И на мне в том числе. Я не боюсь отдавать свою шею студентам, потому что все идет с декомпрессией. Все на самом деле безопасно. Все наши движения, по сути, это вот несколько миллиметров. Да? Вот они, вот эти суставы, выщелкивают. Всего лишь несколько миллиметров. Поэтому это не сворачивание шеи, не путайте, это лечебная медицинская процедура. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был Олег Гудвин.